Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Всем привет, дорогие друзья. Вот и прошел месяц с того момента, как объявил я конкурс, связанный с 2000 подписчиков. И конкурс был у нас на 2000 рублей конкурс был на две рублей условия были простые надо было заполнить google форму подписаться на канал ну и в принципе все поставить лайк и комментарий эм... как я потом увидел количество всего 57 странно конкурс хороший ну и не важно самое главное чтобы вы мои подписчики а делаю я это именно для вас ну что ж давайте сделаем таблицу создадим и найдем мы победителя. Найдем победителя конкурса. Что-то пошло не так. Где таблица? Вот. Вот таблица. Я сам не заполнял. Участники идут со второго номера по 58. Давайте я медленно прокручу, чтобы все себя видели. Никто не сказал, что вот меня не было. Так вот. Смотрите, все, кто, кто есть, чтобы потом не было претензий. Я ничего для себя не накручиваю, ничего не обманываю. Конкурс делаю именно для вас, для моих подписчиков. Так что давайте выясним, кто у нас победитель. Свяжемся с победителем и вручим ему положенный его приз. Ну что ж, со второго номера по 58 будем мы определять на генераторе случайных чисел вводим мы 2 а здесь 58 и давайте нажмем три раза сгенерировать и узнаем какое же выпадет число и кто будет победителем число выпало 57 ищем победителя это предпоследний Левшин Виктор Петрович. Давайте перейдем на его канал. Посмотрим, подписан ли он на меня. Да, Много китайских каналов у нас сейчас стало. Вот, Китай стал ближе. Да, подписочка имеется. Теперь, как мне с ним связаться для этого оставили ссылочку, вот он вот он, город Орел, Виктор Лершин значит с ними я обязательно свяжусь поздравляю победителя следующий конкурс я думаю устроить летом, как наступит лето, это в июне устроим еще какой-нибудь конкурс значит что конечно же рад, что вы участвуете в жизни канала просмотров немного, но радует, что подписчики есть подписчики есть, и это самое главное, просмотров где-то приблизительно в том же количестве, около 150-100 просмотров, так что все зрители моего канала, которые участвуют, всем спасибо, будут еще конкурсы, будут еще видео, будет много всего интересного, а на сегодня все, я с вами прощаюсь, Свяжусь с победителем, передам ему приз. Отчет о призе будет в группе в графе итоги конкурсов. Здесь я стараюсь, прошу всех кто участвовал, выкладывать сюда, выкладывать сюда. Новости о том, получили они приз или не получили. В общем, всех прошу, заходите в группу, смотрите. Будет много всего интересного. Скидываю интересные ссылочки, когда нахожу интересные и полезные товары. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь на канал. Всех жду к себе в гости. А на сегодня все. Всем пока и участвуйте в жизни канала.